Ребята, видите Это личинка Осеннего метлика Иртышовского Видите Вот она проделывает путь Оставляя дорожку за собой Вот дорожка Подними его вот, вот вылазит Видите Мордочка только торчит Вот, Вот Вот мордочка торчит Ложи, ложи его. Видите? Сейчас я его вытащу. Видите? У него хорошо клюет стерлядка. Вот, смотрите. Видите? Это осенний метляк. Вот еще один ползет. Ну, Скажите, в каких регионах есть метлики? А потом, получается, ну, вот с этих вот личинок бабочки. Там как бы мотыльки у меня еще лежат. Вот. А вот смотрите, с глубины ртыша приплыла и под камень залезть хочет. Вот она какая здоровущая личинка желтая. Ребята, этот паук сантиметров блядь со спичным коробок, короче. Он что, Не знаю воде вот для представления сейчас ребятишки если б я успею он не уползет сделаю вот такое вот сравнение все же знают вот такие вот литевые батарейки Дай фонарик. Еще вот такой фонарик есть подствольный. Держи. Еще вот такая вот поллитровая банка. Для сравнения. Дай крышку. Держи баночку. О, смотрите. Крышка поллитровая. Батарейку я нахер заберу. Это водяной, да? Да.